Всем привет! С вами в эфире портал 713 и я, его ведущая, Хмелькова Ольга. И сегодня по запросам всех желающих и по запросам тех, кто к нам присоединился в очень большом количестве, мы всех приветствуем и всех поздравляем с этим радостным событием, потому что найти братьев по разуму в наше время, вы как сложно, как выяснилось. Сегодня я хочу, ребят, ответить на все ваши вопросы, собственно говоря, кто я, что я, чем мы занимаемся, к чему мы идем и почему. И я думаю, что у вас уже, те, кто меня долго слушает, да, сложилось некое обо мне мнение, там, как какой-то образ и так далее. Но сегодня я расскажу о своих планах и о том, что мы вообще, в принципе, делаем, и для чего, и почему, и много-много-много еще всякой полезной информации. Ну, Начну я с того, да, с чего все, все, собственно говоря, и началось. Началось все, как у всех, банально и просто. В один определенный момент разом все навалилось, что называется, и пошли-пошли-пошли везде суды. Тут не заплатили вовремя, тут еще что-то, тут а, управляшка у нас сменилась, и начался, скажем так, рейдерский захват дома. Когда тарифы выросли в два раза, и мы как инициативная группа, да, старшие по дому начали разбираться с управляющей компанией, нам начали хамить нагло и не предоставили до сих пор за 6 лет ни одного документа. Начали мы с ними бороться в 2012 году и ни одного документа нам не предоставили вообще. По суду мы запрашивали документы, нам дали от 2009 года договоры с водоканалом, с энергосбытующей организации и с теплосбытующей организации все. Больше от нашей управляшки мы ничего не увидели. Мы провели свое собственное расследование за свой счет, своими силами. И это расследование нас завело в очень-очень далеко. Мы очень много узнали, кто у нас управляет нашей управляющей компанией, кто за ней стоит, какие люди, чьи они кому являются родственниками, а также все их схемы финансовые, все махинации. По мере того, как мы эту информацию Накапывали, естественно, мы обращались в различные органы государственной власти, ну и в том числе в органы правоохранительные, да, это была и прокуратура, и Следственный комитет, и Роспотребнадзор, и а, ГЖИ, и много-много-много других различных органов и структур, вплоть до того, что мы обращались и к министру ЖКХ, да, и ко всем остальным, но мы поняли следующее, рука руку моет, вот, но, ребят, не все так плачевно. Все выяснилось достаточно просто и банально. Оказывается, если читать законы правильно и под нужной призмой, то в принципе можно раскабалиться и выйти сухим из воды. И те люди, которые понимают, да, как читать законы, и знают эти фишки и правила, и внутренние договоренности, то, в принципе, никто не платит. Вот, допустим, мы выяснили такой простой момент, что у нас все судьи не платят за ЖКХ. У нас не платят за ЖКХ практически там весь Следственный комитет с прокуратурой. Вот, и нам стало очень интересно. А как мы на это вышли? Мы знали, где живет у нас определенный человек из прокуратуры и где у нас живет судья. И когда мы начали поднимать, скажем так, банковские выписки, да, то мы увидели, что по тем квартирам у нас просто, просто не приходят деньги. Нам стало интересно, почему. Потом мы вышли и понимали, да, где человек работает. Вот Мы вышли на этих людей, где нам подробно и популярно объяснили, что ребята, вы, конечно, молодцы, но вы не умеете читать законы. И вот здесь началось самое интересное. А Почему началось самое интересное? Потому что для того, чтобы правильно читать законы и правильно понимать, нужно обладать знаниями. Что же это за такие знания? А, ребята, знания а, очень простые и очень а, трудные для понимания да и для укладывания в голове, особенно когда ты начинаешь просыпаться да, и понимать, в каком мире ты живешь. Так вот, эти знания касаются нынешнего текущего мироустройства, да, как это все устроено, почему устроено, как у нас организовано мировое управление, как работает мировое правительство, что есть, оказывается, несколько областей права, которые намешаны друг с другом, да, я вам давала предыдущую лекцию, 50-ю. Не просто так, чтобы вы меня помидорами закидали и сказали там а, по нашей любимой системе. Да, я вот, кстати, сейчас отвлекусь, маленькая ремарочка, тоже очень люблю. Вы понимаете, что а, блокернули нам развитие общества и развитие связей коммуникативных между людьми. Каким образом? Нас всех с самого детства заточили под выискивание ошибок соседа. Вот нас приучили, да, а, как слово «фас», «видишь ошибку, ты с ней не согласен», причем неважно, как бы, понимаете, вот нет уже такого понимания, как ошибка. Есть понимание мнения отличное от твоего, или там идея отличная от твоей, или там правила отличные от того, которое, знаешь ты. Но почему-то нам всем навязали, да, прям вдолбили это программно, в голову каждому что ошибка, ошибка, все, надо человека бомбить за эту ошибку. Почему? Потому что все должны идти стройными рядами по конвейеру, все должны жить по одной инструкции. Если ты выбиваешься да, из этих рядов, ты нарушаешь отчетность. Все, ты барашек, ты должен идти а, по определенным коридорчикам, ни вправо, ни влево. И даже, даже если, не дай бог, ты там проснулся и захочешь выйти из этого всего, да, тебя все равно остановят. Кто остановит? Твои собратья, которые идут рядом. Как они это сделают? Они будут на тебя писать доносы. Они будут выискивать в тебе ошибки. Они тебя будут клевать, клевать, клевать, ждать, когда ты сломаешься. И вот в этот момент они тебя затопчат. Все. И ты тогда сойдешь с конвейера током трупом. Другого а, выхода из этого конвейера просто не существует, ребят. И вот когда... Я читаю очень многих людей или тех, кто ко мне обращается устно, письменно и по другим каналам связи. И вот я вижу, когда начинают люди предъявлять именно претензии, да, либо как-то указывать мне на мои ошибки, вот вплоть до таких маразмов доходит, что Ольга в такой-то лекции, 42 минута, 37 секунда, ты сказала вот это слово, перезапиши лекцию, потому что здесь ты оговорилась, да. Но, ребят, я считаю, что это... Чистый бред. Почему? Потому что любой здравомыслящий человек поймет, да, и сложит 2 плюс 2, что я имела в виду, ну, оговариваются на самом деле все люди. Это нормально, не надо на это заострять внимание. Но вот, понимаете, программа у человека сработала таким образом. И мы вот слово ошибка это все. Это вот прям истина в первой инстанции. Надо только вот этим вот уже человек ошибся, его надо затоптать. Но, ребят, я вам хочу рассказать очень радостную новость. В естественном праве э, ошибка ⁇ это является неотъемлемым правом человека. Человек сюда пришел для того, чтобы эволюционировать и получать свой личный опыт на своих личных ошибках. Это неотъемлемая часть его развития, его эволюции. Поэтому в естественном позитивном праве ошибка у нас – это наше право. И всем я заявляю, что я имею право на ошибку, как нормальный, разумный, живой человек. И чтобы вы там не говорили, да, я могу заблуждаться, ошибаться, но тем не менее, мои же ошибки да, подводят меня к еще более высокой ступени эволюции. Это норма, это норма развития процесса эволюционного. Вот, кто этого еще не знает, не понимает, переслушайте сначала <laughs> еще разочек. Так вот, ребят, поехали дальше. Значит, что я вам хочу сказать: для того, чтобы понимать информацию совершенно на качестве, на другом уровне, мне пришлось погрузиться в очень многие вещи. Мне пришлось погрузиться и в американское право, и узнать, что такое морское право во всех его красотах, да, и погрузиться вообще, в принципе, в другие области права, и вообще понять и найти везде-везде обрывочные сведения о том, как устроен этот мир и почему именно так, а не иначе, да, почему нам все рассказывают, что какое-то у нас внешнее управление, что кто-то нам законы пишет, кто-то как-то командует, да, что вообще происходит? Вот, понимаете, ответить на элементарный вопрос. Вот у меня сложилась какая-то ситуация, да, маленькая моя, бытовая. Вот что мне делать? Как мне правильно выйти из этой ситуации? Да, ну что значит правильно? Без каких-либо потерь с моей стороны, как человека. И вы понимаете, что еще ответ на этот вопрос, я поняла, что ну, невозможно, абсолютно невозможно дать на него какой-то грамотный ответ, да, либо ответ положительный, эффективный для того, чтобы человеку сориентироваться в ситуации, если ты не обладаешь знаниями, как это все в мире происходит. Вот очень многие люди допустим, спрашивают, вот зачем вот ты полезла вот в морское право, зачем ты про него рассказала, зачем ты сюда полезла, да, а зачем ты вот а, в мироустройство и трасты златой носовой рассказываешь, да, вот, ну, как бы, зачем это все? А, вот ты занимаешься определенными там делами, ЖКХ и так далее, зачем вот это все? Вот я вам рассказываю, ребят, зачем это все? Потому что без понимания вот этого мироустройства, как это все происходит, да, без понимания природы денег, что такое деньги, откуда они берутся, где где их первоисточник, где хранится это золото, почему оно хранится именно там, да, вот вы все хотите ответить вот на свои бытовые вопросы, да, вот узнали, ой, свидетельство оказывается, или там НН это вексель, вот я хочу деньги по этому векселю, но вот для того, чтобы их хотеть и их добыть, да, нужно узнать, ребят, очень много всего, и нужно узнать целиком и полностью всю цепочку, а как же так они это все простроили, что в итоге вы остались юридически Физически недееспособным, да, в физически трупом, вот, и для того, чтобы они могли вашим имуществом, в том числе деньгами, потому что деньги это имущество по законодательству, могли кто-то там распоряжаться. И вот как вот это найти, понимаете, не просто так, что я приду сейчас в налоговую и в лоб вот так вот заявлю. Ну, это будет смешно, по крайней мере, потому что мертвый юридический человек, да, бумажный человек, еще и от умершвленного товарища, который реально находится в мороке, он реально находится в недееспособном состоянии, чего-то тут пришел требовать. Ну смехота же, смехота, ну дурачок пришел, вот, так они еще на этого дурачка сейчас еще и психушку вызывают, вот, ребят. и поэтому надо быть гораздо умнее, а умнее это значит, что не ума палата, да, это значит, что нужно обладать не просто знаниями, да, но еще и понимать как этими знаниями воспользоваться и понимать как эти знания применяются на деле но ну, это вот такая вот историческая наша справочка да, как, как мы к этому пришли к такому, к такому вот тому чему сложилось да и что мы вообще какой вот путь пережили. Тогда мы начали изучать очень много источников и всяких разных, и находились люди, которым мы очень благодарны, которые нам открывали глаза на многие вещи. Вот. И мы узнали, как устроен мир, да, что здесь вообще происходит, кому надо обращаться, кому не надо обращаться. Мы узнали очень интересную вещь, как читать законы. Вот. Оказывается, законы знающие люди, которые эти законы пишут, которые потом по этим законам судят, которые по этим законам охраняют ваши права, так называемые, да? как они же относятся к этим законам. Так вот, выяснилось очень интересный факт, что в наши российские законы это сборная солянка, винегрет, состоящий из нескольких областей права. И когда вы идете разговаривать а, в ту или иную структуру, будь то суд или будь то МВД, будь то прокуратура, следственный комитет и так далее, вы должны четко понимать свою позицию, четко себя идентифицировать в том праве, которое вы хотите, чтобы к вам применялось, да, и а, вести диалог и переписку таким образом, чтобы никоим образом себя не скомпрометировать. Поэтому я всем слушателям объясняю, да, что у нас есть несколько областей права. Я написала такую вот табличку да, области права и э, там разъяснила, что есть естественные права, есть у нас э, конклюдентная область права, есть область права морского, есть область права э, торгового. И так далее. То есть, когда вы читаете закон в одном законе, все эти области они как солянка написаны. И вот вы читаете, допустим, одну статью, да? ну, возьмем нашу любимую 153 статья Жилищного кодекса Российской Федерации. О чем она говорит? Она говорит о том, что собственник жилого помещения обязан Оплачивать да, за содержание ремонт, обязан оплачивать значит, плату за жилое помещение. Вот сразу, когда нам предъявляют вот такую статью, да, ну, допустим, какая-нибудь управляющая компания, вот она пишет, что вот на основании 153-го вы обязаны. Угу. Значит, ваша реакция должна быть следующая. Вы должны четко идентифицировать, а вот та статья, на которую они сослались, она из какой области права? Вот из какой? Скорее всего, из торговой, да, то есть люди что-то от нас хотят. Угу. Вот, если люди что-то от нас хотят в части, ну, допустим, обязаны расплатиться по, по чему-либо, да, то есть обяз... обязательства какие-то выступают, когда у нас появляются обязательства. Вот, если вы э, э, дурачок, недееспособный, да, то вы поймете, э, что обязательства у нас появляются по конклюдентным действиям, да, то есть вы там в момент первого присоединения к сети, как вам говорят, да, либо вот вы пользуетесь водой, у вас обязательство наступило, Понимаете, если вы уходите с ними в область конклюдентного права, да, когда вам предъявляют 153-ю из торгового права, но мягко вас склоняют к сожительству в... По, по статьям конклюдентного права и говорят, что ну вот видите, да, вы вот когда-то там присоединились, водичкой попользовались, будьте любезны платить, да, я вот когда вижу уже вот это, я сразу ребятам пишу, ребята, а на каком основании вы ко мне предъявляете конклюдентное право, да, пожалуйста, докажите, что я недееспособная. Вот, если вы считаете, что я недееспособная, тогда у меня есть опекун, пожалуйста, обращайтесь к моему опекуну. Как вы его будете искать, меня это мало волнует. Вот, то есть, понимаете, я их сразу ставлю в тупик. Именно вот тем, что я четко не признаю, в конклюдентные действия меня не уводить. Вот я четко отсекаю. И когда я вот с таким выхожу в суд, да, сразу всем становится понятно, что нет, конклюдентные ко мне не надо применять, я прекрасно разбираюсь, о чем идет речь. Идем дальше. Если мы конклюдентные действия отсекаем, да, то какие у нас остаются? У нас остается область торгового права. А область торгового права – это договорное право, да, и ну и все. А если это договорное право, то мы полностью переходим в наш гражданский кодекс Российской Федерации и там все четко поехали. Договоры могут быть только в письменном виде. Почему? Потому что есть аксиомы права. Это международная фишка. Мало кто про это знает. Вот всем рассказываю. Есть аксиома права. Если вы научитесь такими терминами апеллировать в суде, ребята, вот победа будет за вами. Так и говорите, есть аксиома права. Все, что не написано, да, то считается ничтожным. Все, мало ли, что вы там договорились. Вот. Есть, конечно, если вы уходите в морское, там адмиралтейское право, да, там да, есть такие нюансы, да, из сложившейся практики, когда говорится, что все, что сказано на словах, то как бы действует. Но там есть маленькая оговорочка, про которую, опять же, никто не говорит. Все это действует до тех пор, пока не составлен а, письменный договор. Вот письменный договор должен отражать все действия или всю сложившуюся деловую практику, да, сложившийся этикет деловой делового взаимодействия. Вот должен отражать договор. То есть что это значит? Что все, что было до того, как вы договорились на словах с момента заключения письменного договора, либо оно перетекает перетекают плавно в договор все эти договоренности, либо они херятся, да, раз и навсегда. Вот это нужно понимать. Так вот, к чему я вам вообще вот подводила весь этот разговор, да, к тому, что каким образом вас признают судьи или другие органы недееспособными они признают о том, что вы два от двух отличить не можете, то есть одно право от другого права вы отличить не можете. У вас нет таких знаний, вам никто не давал их, ни в школе, ни в институте, да, да, даже тем, кому давали, да, кто выучился на юриста, там, на правоведа, на различных этих, вас тоже а, не учили этому. Просто не учили, не акцентировали на это внимание, кто куда чего уводит. Вот. На самом деле, кого учили? Учили судьи, учили товарищи из высокопоставленных этих. Вот они понимают, о чем речь, а вы все остальные недееспособные. Вы не понимаете, куда вас уводят, как вас уводят. Но нет такого в мировом, скажем так, правовом поле, да, что какой-то закон должен писаться четко в рамках вот этого права. Закон, как правило, пишет скажем так закон регламентирует какую-либо область деятельности, либо какое-либо взаимоотношение да, между лицами. Вот поэтому здесь все средства хороши, самое главное регламентировать эти взаимодействия. А уж какими статьями это будет регламентировано, из какой области права, это уже не имеет значения, как бы здесь ограничений для законотворца не стоит. Вот это вы должны понимать. Поэтому у нас в каждом законе есть несколько областей права, да, когда вы читаете статью, у вас должна включаться голова сразу, что от вас хотят. Здесь к вам применяет вот это, здесь к вам применяет вот это, а здесь вот это. Да? Еще раз, на примере 153 статьи ЖК. Если вам говорят, ваш оппонент, да, управляющий компанией, либо судья, ну вы же пользовались э, водичкой, электро, ну вы же пользовались, значит вы должны платить. Вы говорите, нет. Вы что ко мне предъявляете? Конклюдентные действия? Тогда вызываете опекуна. Вы хотите сказать, что я недееспособный? Тогда докажите. Вот тоже мало кто знает и все забывают, да, что вы ничего не должны доказывать, вы, ничего, вы не должны свидетельствовать против себя и своих близких. Если они пытаются вас обвинить в чем-то, да, так вот пусть они и докажут, предъявят справочку, предъявят документы, на каком основании вы недееспособны или на каком основании они к вам применяют тот или иной закон. Это они должны доказать, а не вы. Вот, ребят, поэтому агрегированно подведем вот здесь, хлопнем, да если вы куда-то идете или если вы разговариваете непосредственно ссылаясь на нормы той или иной статьи да, вот есть такая аксиома права то есть на что ты ссылаешься или что ты просишь, чтобы в отношении тебя применяли, то и будут применять все очень боятся вообще говорить про какие-либо статьи, говорят, ну вот, зачем вы лезете в законы Российской Федерации как только вы упоминаете о Конституции или о каком-либо законе, все, они сразу начинают действовать против вас. Но так говорят только недееспособные, которые не понимают вообще о чем речь. Еще раз, ребят, если вы четко понимаете и самоидентифицировали себя, что вы человек, да, вот я человек, все, ну или ты там по морскому праву, сейчас мы тоже к этому перейдем, идентифицировали, что вы человек. Человек живет в естественном позитивном праве. Что такое естественное право? Ну вот что выросло, то выросло. да? Вот я пришел, увидел там землю, она мне понравилась, построил дом, все, я здесь живу. Я это занял территорию естественно. Просто потому, что есть пустая земля, никто на нее не претендует, я ее занял. Все, это естественно, это нормально. Естественно, что человеку нужно пить, есть, мыться, справлять свою нужду и так далее. Это естественно. Значит, тот, кто берет на себя ответственность за вот это все, да, должен ему эти естественные потребности удовлетворять. Что такое позитивное право и что такое негативное право? Как таковой области, чтобы прям там были статьи, да, и вот разъяснялось, что такое позитивное, негативное, нету. Значит, позитивным правом считается то, что обязано делать государство в отношении гражданина. Да, но мы сейчас, когда говорим о государстве, да, мы подразумеваем гражданин. Мы сейчас не берем человека там, и так далее. Вот. Если мы говорим о негативном, да, это то, что, скажем так, гражданин обязан делать в отношении государства. Ну если просто, да, просто, то есть что он не делает. Что государство не делает, вот это негативное право. Да? Негативное право для государства обеспечивать гораздо легче чем позитивное, потому что при позитивном она же что-то должна, да, а при негативном как бы она ничего не должна, то есть вот есть такая статья, что вы там не просите от государства, я не знаю, там разрешение на а, рожать вам там третьего ребенка или не рожать, да, вам такое разрешение не надо по большому счету, вот, поэтому вот, такую, вот такой закон можно отнести к негативному праву, да, то есть, ну, хорошо, государство, государство ничего не должно при этом делать, ничего не должно выдавать, вот негативным правом они сейчас очень хорошо пользуются, и вы это прекрасно видите в своих отписках. Очень часто они его выражают вот таким вот замысловатым, замысловатым текстом в виде того, что то, что вы запрашиваете, законом не предусмотрено. Вот откуда взялась эта фраза? Законом не предусмотрено там ваши требования или исполнение вашего требования? Законом не предусмотрено. Это вот как раз таки есть область естественного негативного права, да? То есть они вот и говорят, что «А мы вам ничего не должны, в законе этого не написано. То есть то, что не написано в естественном позитивном, там где государство должно, то значит негативное. Значит, мы ничего не не не не все. И вот они про это и написали. Вот, то есть, понимаете, да, даже в отписках <смех> они этим пользуются, а вы э, воспринимаете это все эмоционально, да, и негодуете, что как, это там законом не предусмотрено, тролливали, начинаете на них беситься, там как-то раздражаться. Не надо этого делать. Вы четко понимаете, что с той стороны у вас очень подкованный оппонент, он прекрасно понимает, в отличие от вас, да, о чем идет речь, он прекрасно понимает, как вас можно, как дурачка, обмануть. Вот я если вижу такую формулировку да я сразу начинаю их естественным позитивом фигачить и говорит ребята подождите но вот здесь вы обязаны вот здесь вы обязаны и вот здесь вы обязаны будьте любезны вот если вы там не предоставите по 59 фз в течение 30 дней да у вас уже будет 140 статьечка вот и вот это уже конструктивный диалог понимаете нежели эмоции вот, поэтому еще раз акцентирую ваше внимание, ребят, что очень важно разобраться, какая статья, из какого права, что они к вам применяют, да, и что они к вам не применяют. Если мы уходим в область естественного позитивного права, да то мы в отношении себя принимаем только те статьи и требуем их при, применять только те статьи, которые а, указывают на обязательства государства, тот, кто взял шефство над этой территорией, над населением этой территории. Это область естественного позитивного права. Вы нам должны. Что должны? Вы согнали нас всех в города. В городе человек не может себя обеспечить водой, канализацией и так далее. Не может. Этим занимается местное самоуправление, администрация города, поселка и так далее. Почему она этим занимается? Да потому что есть закон об МСУ, который говорит, что все люди, все население с собралось, выбрало себе, делегировало да, депутатов, еще каких-то там чиновников. да, То есть люди их поставили на место, чтобы каждому не заниматься этим вопросом. Люди выбрали одного, кто будет отвечать там, за воду, за ЖКХ, за это, за это. Да. Люди, работая на этом земле, коллективно трудятся. Платят налоги, там еще что-то, в общем, у них есть финансирование какое-то, да, у МСУ есть бюджеты, которые распиливаются по кодексу бюджетному, да, и вот эти вот товарищи, которых как бы мы поставили, в кавычках, мы поставили на места, да, чтобы они нам обеспечивали, вот это как раз таки и есть естественное позитивное право, да, вот эти товарищи нам говорят, что А, все, все пропало, платите сами за свою воду, за свою эту. То есть, вы что ставите меня в такие условия, когда вы не обеспечиваете мои естественные потребности как человека? вы мне предлагаете за них платить, но ну, тогда уже следующая градация, давайте брать плату за воздух. То есть, понимаете, абсурдность ситуации. Меня поставили в городе, да, или в селе, или где-то в такую ситуацию, когда я сам не могу обеспечить себя водой, я же не могу прорыть скважину, живущую там на 28 этаже, да, в каком-то там многоэтажке, я не могу себе ни скважину прорыть, да, ни землю возделывать, то есть я ничего не могу. Я приехала в город, да, где есть определенный муниципалитет, который взял на себя такие обязательства меня обеспечивать. Но почему-то, почему-то, да, вот мы эти обязательства, но мы же не просто так их выбрали, ребят, если отмотать немножечко назад, да как это исторически сложились эти все муниципалитеты, мы скинулись общим общаком, да, грубо говоря, вот, пожалуйста, наши уставные капиталы, все наши денежки, все-все-все, мы вам все даем, и вы нам за это обеспечиваете воду, свет, там, канализацию, вот это, вот это, вот это все наши бытовые нужды. А, администрация говорит, хорошо, да, через там 2-3 поколения, все забывают вот, про то, что было изначально, да, как создавались города. Все умышленно про это забывают, поэтому муниципалитет у нас является а, единственным законным, скажем так, опекуном, который, в принципе, должен нам все это обеспечивать, область естественного права позитивного. Да? А он нам говорит, а мы вам ничего не должны, вы должны за это заплатить. Вот такой вот перевертыш нам устроили, ребята. Поэтому кто этого еще не понял? Включаем быстро голову и понимаем, как это было изначально. Почему муниципалитеты нам должны? Да потому что они именно для этого и создавались. Открываете 131 федеральный закон местное самоуправление и смотрите, что входит в компетенцию местного самоуправления. Организация дорог, подъездов и так далее, да? содержание жилого фонда, организация поставки ресурсов и услуг населению. да. Что такое ресурсы и услуги населению? Это все входит в ведение МСУ. Так вот, когда они говорят нам, что мы должны платить, они должны нам как раз-таки показать, что за что, в каких объемах, почему. Есть законодательство по ЖКУ, да, где написано, что раз в год управляющая компания обязана отчитываться да, по платежам. Вам хоть одна компания читалась, Вот мне нет. И вы понимаете, когда мы за 6 лет, вот это все раскопали, выкопали, да, всю, всю историю вопроса подняли на поверхность, вот это вот все-все-все подняли, стал законный вопрос, а что с этим делать, с вот этим всем всеми знаниями, всем барахлом. Вот, и мы решили, что, ну, как бы бороться, да, с, со своими личными интересами, там, в области управляшки, там, и все остальное, это как бы... Ну, кощунственно, я бы так сказала, это растрата ресурсов и энергии просто в никуда, да, это как, я не знаю, там, э зубочисткой в слона тыкать, ну, это вообще ни о чем. И, ребят, к радости к нашей великой да, у нас появилось понимание и очень много информации, видения, как на уровне законодательной базы все это написано, прописано, как это должно быть на самом деле, и то, что есть сейчас, это две разные большие вещи. Так вот, если мы пойдем системно, к этому вопросу подойдем системно, что значит системно, да, что не, мы не будем решать свою частную какую-то проблему, да, а возьмем, допустим, глобально пласт ЖКХ. И э, поднимем очень большую шум и волну, да, и напишем на фактах, что по факту вот так, а на самом деле вот так. Ребята, с этим надо что-то делать. Это надо делать в рамках и масштабах страны. Либо вы законодательство переписываете, да, но здесь уже народ проснулся, потому что народ уже понимает, а кто такие эти законодатели? Вот вы э, ходите, голосуете за депутатов Государственной Думы, которые потом пишут законы. Вы вообще понимаете, что происходит? То есть какой-то дядька... В отношении вас вы, выносит и принимает закон, который вам не нравится. А, извините, а он с вами его согласовал? И вообще, что вообще происходит? Почему человек, которому вы отдали свой голос, предпочтение свое доверие, да, выступает против вас? То есть это что за продажная шляпа такая? Почему он так выступает? Здесь вот надо разобраться, да, и почему народ молчит вот в этом понимании, а народу, ой, против нас выпустили вот такой закон. И давай, ну-ну-ну, разбирать этот закон, какой он нехороший. А почему никто не разбирается с законодателями? Законодатели, вы что, обалдели, что ли? Мы вас поставили, зачем туда? Для того, чтобы вы нам организовывали естественное позитивное право. А вместо этого вы нас тупо мочите, убиваете, ведете к геноциду. Это что такое вообще? Это какая такая власть? Откуда она такая нарисовалась? Вот Вы понимаете, что надо глобально на эти вопросы отвечать? Глобально. И если эта власть не может обеспечить свои же законы, которые она написала, то что она там вообще делает? Вот у меня такой вопрос о профпригодности. Да? Кто из нас еще и недееспособный? А я вам расскажу скажу, что власти искренне считают, что мы все дебилы, недееспособны, мы не можем разобраться во всем, что они придумали, потому что они-то были в курсах, когда они это все писали, понимаете? И они на эти законы смотрят совершенно с другим видением, и совершенно справедливо вам говорят, что вы неверно трактуете законы. Нет, неверно, потому что надо вот так, конечно, если ты знаешь, что а, люди дураки, недееспособны, да, и мы тут вообще ведем против вас большую игру, и вас всех ограбили на 10 раз, да? и когда ты понимаешь весь этот смысл и весь этот масштаб, то, конечно, какой-то там дурачок проснулся, да, нашел какую-то законишку и вот начинает на статичку ссылаться, да, вот, и что-то там требовать из области своих естественных позитивных прав, ему говорят, не-не-не-не, дружочек, не-не-не, иди дальше спи, ты вот не-не-не, ты что-то рано проснулся, иди дальше спи, ты здесь вот не-не-не, вообще не так не думаешь. Вот так вот к нам ребят относятся, поэтому... Выдергивать мои лекции из контекста нет никакого абсолютно смысла. Где-то там за счет них поднимать рейтинги тоже нет никакого смысла. Для того, чтобы люди поняли, что вообще происходит, надо слушать и понимать все целиком. Мы эту работу проводили 6 лет. Вот, и более того, ребят, мы поняли и осознали, что единственный способ, который мы можем это все остановить и сломать, это зайти с двух сторон снизу и сверху и ломать сразу целиком для всех ни для одного, не для двух, а для всех. Если мы понимаем, да, как нас вот здесь обманули, системно обманули. То есть это не, нельзя при, а, применить к одному человеку. Это система... Если э, восстановить права по, по законодательству, так как это написано, мы с вами знаем, что у нас все законодательство написано на официальном, государственном, русском языке. И законы читаются так, как они написаны. Вот как я вижу, как я прочитал, так я их и понял. Так вот, э, даже наложив это на весь э, тот пласт знаний, который мы в итоге получили, все равно не выходит. <с> Но ну, не выходит каменный цветок, понимаете? А, если вот эту тему продавить большим количеством людей, да, что мы там 2, 3, 5 тысяч человек. Ребята, мы проснулись, у нас, посмотрите, сколько участников мы вам заявляем, что ребята, вы охренели. Вот. Вот мы все понимаем, как статьи ведутся, да, как статьи пишутся, как закон пишется. Мы можем разъяснить, где из какого права что взято. Мы все прекрасно понимаем. Прекратите безобразие. Если это все коллективно подать массово, и причем не просто массово, а скажем так, системно, Системно, да? То есть систему сломать на системном уровне не одно какое-то событие у маленького человечешки которого можно забить там, да, а где-то там в какой-то квартирке, в отдельно взятом доме, чего-то там, человек не согласен. Да это не, соглас... не согласие, ребят, на уровне государства. Государство сделало такую аферу, государство а, целиком и полностью как паразит, на вас паразитирует, не выполняет свои же законы, да, ну что значит надо делать, надо брать и ломать это раз, и навсегда, и для всех». И когда мы поняли, да, что у нас накопилось достаточно много информации для того, чтобы сломать систему сверху, прям вот знаете, вот э, растет на дереве ветка, да, вот она вся сгнила или там высохла, но вы же не будете отщипывать от нее по веточке, да, по маленькому там какому-то отросточку, членику, вы же берете и сразу спиливаете в саду эту ветку целиком и полностью, и вот так можно спилить все, Сам, сама структура ЖКХ и вот этого вот дойки населения по услугам ЖКХ, она должна умереть раз и навсегда, потому что это все по документам организовано через МСУ. И бюджетирование идет через МСУ, а вас просто доят, поскольку народ спит, вы ни черта не понимаете, как это все организовано. Вы масштаб аферы понять не можете, ничего вы не можете, поэтому мы вас будем доить. Вот, ребят, поэтому сломать и отпилить эту ветку можно прямо на корню. Что мы для этого сделали? Да, но опять же, если мы пойдем туда 1, 2, 3, 4, 5, это будет неэффективно. Вот, мы создали организацию, называется она у нас международная организация Uh, международное <смех> сейчас, сейчас скажу международное общественное движение народное единство вот, мы для этой организации сделали сайт вот сейчас он у нас откроется мы его уже разрабатываем вот, на этой, в этой организации у нас будет под крылышком этой организации несколько проектов достаточно масштабных проектов вот, где мы будем с мирового уровня заходить и через ООН и через различные международные СМИ и так далее и снизу и так, и сяк. Мы будем писать коллективные обращения, мы их уже пишем, вот, и уже отсылаем. Скоро все будет размещено на нашем сайте. Вот, будем, все эти все обращения, они будут общедоступные, они будут, скажем так, общеизвестные, да, то есть мы пишем от большой группы людей сразу. Обращаемся в прокуратуру, в Следственный комитет, в ЦИК, в Государственную жилищную инспекцию, в различные Роспотребнадзор в различные структуры. Одну и ту же ситуацию расписываем сразу со всех сторон. Для Роспотребнадзора в, в одном отношении, для прокуратуры по нарушениям в другом отношении, для Следственного комитета и в третьем отношении, понимаете? И одна и та же ситуация, вот если взять, допустим, ЖКУ, да, услуги, мы расписываем сразу непосредственно для некоторых ведомств, и, естественно, каждое ведомство получает свое а, свою часть работы, но в общем и в целом это все единая работа, да, где эти ведомства должны скоординированно провести работу. Конечно, мы все, все прекрасно понимаем, что жаловаться к пиратам на пиратов неэффективно, да, но тем не менее, если они будут видеть, что у нас, допустим, 2000 участников на сегодняшний день, то, что мы находим в сообществах наших, да, непосредственно в Телеграме, у нас есть непосредственные члены, да, кто уже объявил себя, задекларировал на портале «Я человек», кто уже как бы с нами всей душой, да, понимает, что делать. Вот мы так и будем заявлять, что ребята, вот это наши Действительные члены. Вот у нас еще помимо членства столько участников нашей международной организации «Народное единство». Почему она международная? Потому что мы принимаем а, абсолютно всех нам без разницы, да, где, в какой стране вы живете, на какой территории вы живете, потому что у всех одна и та же проблема, и мы это понимаем. Все, что творится у нас в России с разными нюансами, но творятся вообще абсолютно во всех странах, будь то Беларусь, Казахстан, будь то Германия, будь то Литва, Латвия и все остальное. Вот. Будь то Америка, у них, кстати, та же самая история, ребята. В Великобритании та же самая история, поэтому у нас Международный комитет, мы а, планируем сделать а, эту работу на нескольких языках, да, для того, чтобы а, англоязычные там, или, допустим, испаноязычные люди могли присоединиться и могли тоже получить доступ к такой информации, мы будем делать большое движение народное, вот, почему мы его и назвали, да, народное единство, общественное движение и международное, потому что на всех уровнях, и э, будем делать вот такие вот масштабные проекты непосредственно по законодательству. Сейчас у нас делается большой запрос, большой до, пакеты документов готовятся для э, того, чтобы подать непосредственно по ЖКХ и, наконец-таки, снять финансовую нагрузку со всего слоя населения э, на те территории Российской Федерации именно по ЖКХ. Вот, то есть не в отдельности каждого, да, а прям э, основано на фактах, на реальных событиях, на том, что мы нашли. Вот, будем писать э, достаточно большую петицию, и будем жаловаться во все международные органы. Да, то есть как бы, э, будем поднимать свою голову и заявлять себя, что мы не согласны ребята, мы не дураки. Поэтому будьте любезны, либо вы себя нормально ведете, либо покиньте ваши вами занимаемое помещение, да, и вообще, в принципе, отстранены от должностей. Ну, потому что, ребят, надо порядки наводить. Будем порядки наводить глобально, не бегая к каждому по судам, да, не, не вытаскивая каждого человека из ямы, куда он попал, а будем глобально к этому подходить. А это один момент. Но мы прекрасно понимаем также, что очень много людей уже втянуты в судебное разбирательство, уже втянуты в геноцид, да, то есть приходят, заваривают щиты, там, я не знаю, отключают от ресурсов, отрезают провода, там целыми столбами выковыривают все, народ выселяют тракторами, грейдерами, сносят жилища и так далее. Мы это все прекрасно понимаем. И мы также понимаем, что вот прямо сейчас, да, чем мы можем помочь? Все, чем мы можем помочь, вот прямо на, на вот такой стадии, когда уже апогей, мы можем помочь информационной поддержкой, да, то есть мы вот все наши наработки, лекции, вот сейчас выкладываем на канал, да, в Телеграме. Инвокинг, um, он называется, да, путь к свободе. Я свободен <laughs> в дословном переводе, поэтому если вы хотите знать и понимать весь масштаб трагедии, которая у нас здесь происходит, мы его на канале озвучиваем. Дальше. Все свои наработки, которые у нас рождаются по мере разных мелких запросов да, в отношении той или иной ситуации, тоже стараемся выкладывать. То есть, чтобы хоть какую-то информационную помощь и документарную помощь людям оказывать, мы это все делаем. Мы не ходим в суды, мы не разъясняем ГПК, как себя там вести, да, и все остальное только в общих чертах. Если вам нужна очень такая точечная юридическая помощь, то можно поискать другие направления, других другие сообщества. Я знаю, есть такие сообщества, и коллеги а, объясняют и помогают людям, да, как себя вести в суде, как правильно составить иски, как лучше а, размотать тот или иной вопрос, но они оказывают в частном порядке, да, консультации. Поэтому, ребята, у тех, у кого э, такие вопросы назрели, вам лучше поискать другие сообщества, где вам окажут квалифицированную помощь, вот. Но тем не менее, если у вас есть какие-то уже документарные подтверждения, да, по поводу геноцида, отключения, там, как вас прессуют, как бездействует милиция, ну, полиция, да, как э, бездействуют органы прокуратуры и так далее, то есть э, вы можете присылать к нам такие... Э, ваши документы. да, И желательно, я вас всех очень прошу, можете присылать комплекты документов в архиве с сопроводительным письмом. В сопроводительном письме очень подробно объяснить, где, как, с чего началось, почему такая ситуация сложилась, да, с датами по числам. Приложить, все приложенные документы должны быть вами описаны. То есть что произошло, почему произошло, куда вы обратились, что вам отписали по этому обращению, что вы дальше сделали, что вы не сделали, а потом они пришли отключили, а я на них тут сюда-сюда, они вот так, и в общем в итоге по факту у нас вот так. То есть вот это сопроводительное письмо мы принимаем, у нас есть достигнутые договоренности, сейчас мы будем это все оформлять документарно, да, мы а, начали сотрудничать с общественным антикоррупционным комитетом, а, вот, а, и через этот уже антикоррупционный комитет у нас есть выходы на прокуратуру, на следственный комитеты, на другие органы, а, и а... Документы, которые будут проходить в частном порядке да, через а, вот этот комитет, а, они будут уже на особом контроле у должностных лиц, с которыми достигнуты определенные договоренности, да, сотрудничество с общественными организациями. Вот. Поэтому, ребят, ваше дело не потеряется, ваше дело будет а, достаточно под таким вот хорошим контролем и присмотром и под нашим, и под комитетским, и, соответственно, тем а, должностным лицам, которые с нами взаимодействуют, да, они а, проведут проследование отпишутся но также я понимаю а, и вашу боль да но также я понимаю что надо делать общее единое дело поэтому если в вашем случае будет задержка вы понимаете что мы пишем на всех одну большую петицию сейчас вот в частности сейчас мы решаем вопрос жкх и работаем на жкх Следующий у нас на очереди банки вот по ним уже достаточно тоже очень много накопилось информации мы эту схему все раскрыли вот, и то же самое будем не каждого раскредитовывать, да, а будем конкретно бороться с государством с нашим, вот, и ставить ему ультиматумы, чтобы они вот эту лавочку прекращали, да, банкиров надо гнать поганой метлой. Вот, ребята, поэтому... Что касается, допустим, спасения населения, да, как мне очень любят многие слушатели предъявлять претензии, что Ольга, вот что, чем вы занимаетесь, свои меркантильные интересишки удовлетворяете, какой-то там ЖКХ, там вы их, ну и что вы не платите, что вы добились, вот тут вот в Сибири танки стоят китайские, надо вот, значит, под танки мне, наверное, лечь, но все-таки давай, давайте так, товарищи мужчины, вот танки, я считаю, это дело мужское, да, Танки, митинги, там транспаранты, какое-то коллективное несогласие. Вот это, я считаю, дело сугубо мужское. Вы мужики, вы возьмите на себя ответственность, отстойте там Сибирь, пожары тушите, под танки бросаетесь. Вот это ваши. Да? Мы девочки, вот, мы женщины, мы больше по бытовушке встреваем. Да? Вот давайте вот разделим наши полномочия, тогда станет все на свои места. Я ни под какие танки не собираюсь бросаться, я вам сразу заявляю я а, по бытовушке буду решать проблемы. А какие у нас у женщин бытовушки? Да, коммунальные услуги, которые подаются не с тем качеством, как хотелось бы. да. А, потому что нам ближе семья, дом, очаг, дети. Самое главное, чтобы был свет, была водичка, да, чтобы ребенка можно было и помыть, и накормить, и все дела сделать. Вот, поэтому я взяла на себя ответственность такого вот, дежурства по стране за коммунальные услуги. Вот, я пойду разбираться на уровне государства какого фига все население а, вот в такую вот финансовую нагрузку поместили да? я хочу снять эту финансовую нагрузку со, все, со всего населения не, не, не себя да? на своем примере я это все раскапывала, на примере своих соседей тех людей которые параллельно обращались да? мы очень много чего накопали вот сейчас настало время нанести вот такой вот скажем так удар, и, собственно говоря, все поставить на свои круги. Обязаны обеспечивать. Вы взяли на себя такие обязательства, да, вот, пожалуйста. Опять же, возвращаюсь в позитивное право, да, в естественное. Если вы нас всех загнали в города... Да, вы что, что из нас вы сделали? Вы сделали рабов. Почему? Потому что мы не можем себя в этих городах обеспечивать. Вы на, разорили наши села, разорили наши земли, согнали всех в города. Да, а теперь вы нас всех держите в ежовых рукавицах, заставляя подчиняться. Потому что вы сидите на кране с водой, вы сидите на э, энергоресурсах и на других ресурсах и нами манипулируете. Да, из нас э, вымогательством занимаетесь в прямом смысле слова. А как еще это назвать, уважаемые товарищи? которые относят себя к власти. Как это назвать? А суды, значит, поддерживают мародеров, да, вот этих вот ФССПшников, а их по-другому тоже никак нельзя назвать. Мародеры, вот, преступники, уголовники, которые приходят и вышвыривают людей на улицу, забирают имущество, да, поддерживают вот это вот ОПС, да, преступное сообщество. Но это безобразие, ребят. Но это нам надо класть этому конец. И кто будет класть конец? Народ. Какой народ, которого нет... А народ чем занимается? Вот я вот смотрю по своим чатам, чем народ занимается. Народ сидит там, а, друг с другом спорит. На ты я тебя буду или на вы. Все, он обиделся. Вот из-за какой-то мелочи, ребят. Ну хорошо, народ там бегает. А мне выписывать свидетельство на ребенка или не выписывать? Ну такой ерундой занимается. То есть народ, как обычно, спит. Народ, как обычно, погружен в свои меркантильные мелкие интересишки, да, каково, как кто назвал. Народ погружен в споры. Да, приходит нормальный, разумный народ, но настолько, я скажу, выпячивает свое эго, да, что он элементарно не может договориться, элементарно не может понять, что тут происходит, начинает сразу шашкой махать, всех рубить, я пришел, смотрите, там я человек вольный, а вы тут чем мне, тут вообще запрещаете матом ругаться и вообще что-то делать. Так вот, вольные товарищи, я к вам обращаюсь. Если вы вольные, самостоятельные, такие крутые, что вы можете высказывать свое мнение на каждом углу и на каждом столбе, вы должны знать, что вам стоило бы открыть декларацию всеобщую прав и свобод человека и прочитать один единственный пункт, что права и свобода человека заканчиваются там, где начинаются права и свободы другого человека. Вы можете у себя дома в трусах шашкой махать как угодно, да, и вести себя хоть вольно, хоть свободно, как угодно. Но если вы пришли, Сообщество, где есть другие люди, ваши права человека закончились знайте об этом и начались права сообщества того сообщества куда вы пришли люди единомышленники до да, объединились по каким-то принципам нашли точки единения сумели смогли договориться объединиться установили правила, да что мы здесь не хамим не грубим не ни, никого-то не обсуждаем не дай бог там не обсираем да ведем вообще в принципе позитивное общение потому что мы находимся в позитивном праве вот друг другу помогаем то есть ну как то вот развиваемся эффективно да потому что каждый каждый может предъявлять себе друг другу претензии а смысл в этих претензиях какой опять вот возвращаемся к выискиванию ошибок вы не такие а я вот такой так что ли получается ну молодец что ты такой дальше то что следующий момент мы организовали скажем так, волеизъявления, да, декларирование себя в естественном позитивном праве через проект «Я человек». Это отдельный проект в нашем народном единстве. У него есть свой канал YouTube «Я человек». Для чего мы это сделали? Для того, чтобы показать, что у нас есть действительные члены нашего общественного движения, народного единства. Люди, которые готовы пойти единым фронтом, которые, от лица которых пишутся различные петиции, да, заявления требования, люди, которые готовы бороться за свои права и свободу человека, люди, которые волеизъявились, изъявились, да, которые считаются вольными, да, а не какими-то там рабами подневольными, обязанными во всем, что государство скажет. Вот. И здесь, ребята, для чего мы это сделали? Ну, во-первых, мы этот проект создавали на правах того, что мы волеизъявляемся и выходим просто в естественное право из-под всяких морских, торговых, я не знаю, там еще каких угодно, да, по естественному праву, вообще по международному праву, если вы волеизъявляетесь на публичном ресурсе, не сказано на каком, неважно, он должен быть общедоступный публичный ресурс. Если в течение месяца никто не опроверг, и не протестовал, значит это является истиной. Мы составили декларацию таким образом, она очень юридически выверенная. Она не просто юридически выверенная, она еще энергетически выверенная. И мы возвращаем свои истоки, мы говорим о том, что мы люди, мы имеем свои рода человеческие, да, что наши роды это огромная большая система. Вот, что мы с поддержкой да, наших родов, наших поколений, предков и так далее. Также мы заявляем о том, что в принципе у нас есть обширнейшие права а, и свободы. Почему мы там не говорим про волю? Ребят, потому что волю у вас никто не отнимал. Нет такого юридического термина. да. Есть там Любой договор заключается на правах доброй воли. Но вы поймите, что вот находясь под гнетом законодательной базы и всего того, что здесь было организовано так называемым мировым правительством, а, люди сами отказались от своей воли. То есть они были порабощены добровольно принудительно понимаете и это все делалось системно потихонечку шаг за шагом сантиметр за сантиметром все это э, потихонечку вас порабощали и вашу волю подавляли так вот, когда мы говорим о правах и свободах, мы говорим как раз-таки о законе. Когда мы говорим о воле, это внутреннее самоопределение состояния человека. Да? Когда человек определяется, что он вольный, воля это не значит вседозволенность. Поймите это еще раз. Напоминаю: вот кто путает понятие я вольный, поэтому я буду тут делать, что хочу не дружочек, воля, воля это совершенно другое понятие. Это изнутри идет. Да, что вы осознаете себя вольным, вам не нужно больше никому подчиняться. Вот что такое воля. Но это не вседозволенность, когда вы считаете, что вы можете прийти в другое сообщество да, и устанавливать там в чужой избушке да, свои правила. Недаром же изобрели наши предки, высказывания, да, в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Организуй свой монастырь со своим уставом, и ради Бога, делай там, что хочешь. Вот хочешь, чтобы там вот такие же вольные высказывали все как на духу, ради Бога. Только к чему это приведет, это уже ваша ответственность. Да? Мы не хотим, мы вот за союз. Если есть конструктивные какие-то предложения, люди хотят помочь, поучаствовать, там, проявить свою активность, выразить активно свою позицию вольную, да, пожалуйста, мы всех просим, присоединяйтесь, выражайте свою позицию, приходите со своими идеями, давайте их реализовывать. Мы для этого дадим и технические ресурсы, и площадки, и сорганизуем группу, найдем вам единомышленников, да, будем вам опекать, помогать, направлять, подсказывать, в общем, всячески способствовать. И это перерастет а, в достаточно такой большой, мощный, единый, м, скажем так, народный, истинно народный проект. Да? Но когда я смотрю, что люди не могут даже на основании этого договориться, а начинаю там то вычитывать текст декларации, там к словам придираться, я вам скажу, что на сегодняшний день, вот мы декларацию зачитываем 3 месяца, да. На сегодняшний день у меня более 1870 там, с копейкой вариантов и к этой декларации. Но, ну, ребят, ну если мы, э, извините, не можем, не можем на таком вот этапе, когда нужно страну спасать, когда нужно раскредитовывать население, снимать с нее финансовую нагрузку, да, э, не можем договориться, там, зачитать какой-то текст и стать участником и действительным членом, ну, извините, о чем мы тогда вообще будем говорить, да, как мы с вами дальше пойдем договариваться, когда мы э, будем новое общество строить? Ну, вот просто вы подумайте, да, вот вам что важнее, сейчас к словам попридираться, да, или все-таки влиться в течение? и а, сломать эту систему. Вот я занимаюсь тем, но ну, и мои соратники занимаются тем, что мы сейчас а, постепенно, послойно снимать будем финансовую нагрузку с населения. Вот. Кто-то, кто-то, другие течения, другие лидеры да, занимаются там поисками денег. Пожалуйста, мы не занимаемся поисками денег. Ребят, кому интересны вопросы, а где мне получить свой родовой сертификат, а где мои 10 тонн золота, выданные на паспорт, пожалуйста, найдите себе другие группы, которые занимаются этим вопросом, просто они более компетентные, у них есть наработки, у них есть личный опыт, они тоже как-то развиваются, и уже свой опыт сформировали, да, и какое-то понимание у них есть. Мы некомпетентны по этим вопросам, у нас нет такого опыта. Мы развиваемся непосредственно в, в направлении снятия финансовой нагрузки там, где ее можно снять. Можно снять ЖКХ? Можно. Мы снимаем. Можно снять банки? Можно. Мы вот в этих направлениях работаем. Но те, кто занимаются поисками утраченного золота и денег, пожалуйста, найдите другие сообщества. Вот. И там ребята вам более компетентно расскажут, как это делать. Но все же вот на интересе. Если вам интересно с нами, пожалуйста, мы приглашаем вас к нам. Если вам интересно поиски золота, пожалуйста, это туда, да. Но не к нам. Если вам интересно, грубо говоря, там какие-то свои вопросики порешать с судами, с ГПК, подсказать вам, есть другие сообщества, кто непосредственно квалифицируется как раз-таки на такой помощи. Ребят, вы поймите, что группы сообществ сейчас очень великое множество, при великое, и а, к радости, и к великому счастью каждый занимается в своей узкой нише. Да, вот единственное, что а, такой вот пробел есть, когда люди не, не могут сориентироваться, да, к кому им примкнуть, какая, какого рода помощь нужна. Вот мы тоже сейчас прорабатываем это направление, и мы будем а, сотрудничать со многими а, движениями, со многими организациями, вот общественными комитетами и так далее, и сделаем отдельно на нашем сайте раздел, да, куда люди могут перенаправляться. То есть, вот, если по этому вопросу, то сюда. Если по этому вопросу, то сюда, поэтому если меня сейчас слушают лидеры других движений, да, и вы разрабатываете какую-то свою тематику, и у вас там есть достаточно много и опыта, и наработок, и, и есть результаты, пожалуйста, вы можете обращаться, вот, мы с вами будем сотрудничать и людей переориентировать, да, вот, кто а, хочет порешать вопросы, которые лежат в области вашей компетенции, будем переориентировать а, людей на вас, но для того, чтобы мы уже как-то, я не знаю, а, да, все вместе, и все вместе решали вопросы. Я понимаю, сейчас перетягиванием одеялов уже некогда заниматься, уже смысла нет в этом, да? и люди должны сами выбирать, куда им с этими, с этими, куда им примкнуть. У нас с вами, я сразу скажу, нечего делить абсолютно, мы занимаемся все одним единым делом, просто каждый развивается в своей нише, и это нормально, потому что все мы оказались в таких условиях, когда нет абсолютно такой единой готовые инструкции, здесь невозможно говорить там, вы правильно идете, или вы неправильно идете, или вы вообще фигню делаете, нельзя, нельзя так говорить про людей только на том основании, что у вас нет всего того понимания бэкграунда, что у человека есть, вот мы, допустим, очень много накопали информации, да, мы очень много поняли осознали И без понимания того, что есть в нашей голове Судить нас Правильно мы делаем, неправильно мы делаем Но я считаю, что это глупо По меньшей мере, потому что Ну а как? Вы же не знаете, что мы делаем Зачем мы делаем? Вот я с вами немножечко поделилась Тем, чем мы занимаемся да, Особенно для вновь прибывших Для новеньких Чем мы занимаемся, зачем мы это делаем да, Какие вопросы мы решаем Те, кто может, допустим, сверху Как-то сдвинуть эту власть Пожалуйста они занимаются своими делами. Те, кто ищет золото, пожалуйста, ищите золото партии. Те, кто ищет там еще что-то, пожалуйста, ищите. Мы занимаемся конкретно вопросами снятия финансовой нагрузки с населения в, в каких-то населенных пунктах. Но ну, это вот как раз таки все, что касается эм, жизнеобеспечивающих ресурсов. Да? А жизнеобеспечивающие ресурсы, мы знаем с вами, что это такое. Это не только услуги ЖКУ, да, но и также деньги. Деньги являются жизнеобеспечивающим ресурсом, так же, как и информация. Вот, поэтому, ребят, наша задача большая, наша задача вот такая, по мере нашего развития мы все это делаем. Значит, требовать э, с меня результат не нужно, потому что начинают сразу писать тысячу человек. Я, к сожалению, не могу уже всем отвечать, хотя мне очень хочется, но на это уходит великое, великое, огромное множество времени. Вот. Вы себе не представляете, потому что хочется ко всем по-человечески отнестись. Да? Если человек обратился, значит, у него есть своя боль, и ему нужно оказать внимание. Но вы поймите, что вы отрываете меня от глобальной работы, отсрачиваете э, как раз-таки те проекты, реализацию тех проектов, которые у нас сейчас есть ведется. Вот. То есть я меньше времени уделяю на эти проекты и больше времени уделяю на вас. Тут все просто. И остается по остаточному принципу. Да? Вот 8-10 часов в день я всем отвечаю на вопросы, 2 часа в день я пишу документы по проекту. Вот. Ну вот сами подумайте в следующий раз, когда будете ко мне в личку обращаться, да, вот стоит Левченко выделки. Или можете обратиться в наше сообщество, в наши группы, где у нас уже опытные ребята, кто уже а, понимает, чем мы занимаемся, куда мы ведем вот, и они вам могут оказать очень даже квалифицированную помощь. Поэтому давайте разумно распределять время друг друга, уважать ресурсы. Да? Я прекрасно понимаю, что кроме меня огромный пласт работ, который делаю только я, его больше никто не сделает, а время уходит. Значит, Следующий вопрос, который тоже мне задается очень часто, почему 21 декабря? <свят> вот, так, Почему такая мобилизация и такой сбор? Объясняю сразу на всех и для всех, что после Нового года у нас выходит целый ряд законов, и законопроекты утверждаются, которые несут, я бы так сказала, не просто кабальные, а трагические последствия для населения. Ну, один из законов, это законы ССП суди, да, где, где им будет разрешено стрелять вам прям в лоб, вот, при неподчинении. А, Но ну, я не говорю про все остальные законы, да, это и тотальная чипизация, это и все остальное, все это будет нам доступно. Ну и плюс там выселение, да, миграция и все, все депортация, вот. Если вы не следите за за новшествами, за анонсами, какие законы будут изданы в 2020 году и какие вступят в действие с 2020 года, то я вам рассказываю, что вступят не очень приятные законы. Вы можете поизучать это а, на ресурсах. Пожалуйста, поизучайте, какие законы, что там будет. Мне не очень хочется. Поэтому если заявляться, да, что мы международная организация, мы, вот, собственно говоря, тут подняли голову, мы человеки вот, со своей территорией, со своими родами, мы никуда не пропадали, как они думают, не нет, мы все здесь, мы все исконные. Здесь вот народы, которые здесь развились, жили всю жизнь. Мы не понаехавшие мигранты, мы есть там русское население и, и так далее. Понимаете, если мы не заявимся про это сейчас, то, честно сказать, мне страшно предположить, что будет дальше. Вот. Мне бы не хотелось, поэтому я буду делать все, что от меня зависит, для того, чтобы как-то этому противостоять. А, также есть определенная информация, да, что на территории нашей страны могут быть запрещены. С Нового года. Различные вот такие общественные организации, движения и все остальное. Мы с вами эту историю уже проходили, когда у нас в 2012 году запретили кондоминимумы и когда запретили у нас регистрировать кооперативы. Вот. И следующий этап, да, это вот еще как раз таки и всякие будут общественные, народные движения. Ну, есть такое предположение, скажем так, я не буду сейчас рассказывать, откуда ноги растут. Вот. Но, тем не менее, из достоверного источника вот есть такие, такая вот информация. Поэтому, если мы сейчас ничего не сделаем, не заявим, не проявим себя, не, не сделаем определенные действия, дальше можно уже вообще ничего не делать. Всем спасибо, все свободные, все идем на плаху. Вот. Вот от, отсюда да и такая дата почему именно 21 Ну, потому что мне так захотелось мне так захотелось да то есть это а, тот дедлайн который я для себя поставила, что мне нужно вот кровь из носу по 20 часов в сутки работать до да, для того чтобы а, успеть сделать тот объем работ который мы запланировали вот и за неделю до нового года за 10 дней очень даже мы успеем и везде и податься, и заявиться и международное сообщество и все остальное. Вот и все. тут Ничего такого сакрального нету, почему именно 21-е? Вот. Просто мы решили, что нам 10 дней хватит на рассылку. На рассылку, на регистрацию, на получение обратной связи, что э, наше информирование, уведомление, заявительная форма принята э, к сведению и так далее. То есть э, мы хотим, чтобы у нас эти документы были. Но опять же, для того, чтобы это все разослать, нам нужно сделать огромное ребят, просто огромнейший пласт работ. И я благодарю всех, кто помогает нам в этой работе, да, все, кто присоединился и участвует, активничает и проявляет свои таланты и возможности. И В общем-то, ребят, работают и, и все это делают. И я думаю, что вместе мы справимся. Вот, единым фронтом, когда пойдем, вместе мы справимся. Но народ должен просыпаться, народ должен понимать, что происходит. И на самом деле никто, кроме народа, порядки не наведет. Вот никто не наведет. Я не говорю, что мы там, ребят, куда-то стремимся к власти. Нет, конечно. Вот, мы одни из немногих или многих, кто хочет навести порядок на своей территории. Вот, и не неважно, где эта территория, в какой стране. Вот мы здесь живем мы наводим порядок. Да? Если мы можем навести порядок на всю Россию, значит, мы будем наводить порядок на всю Россию. Вот так себя ведут настоящие человеки, настоящие а, хозяева своей земли. Следующий момент по поводу а, ваших вопросов. Достойны ли вы, вот те вот товарищи, которые себя заявили уже да, в проекте «Я человек», достойны ли они называться человеком, как вы их проверяете? А, ребят, мы проверяем очень просто. Если человек не приходит, не сопротивляется, не начинает править в э, э, 151-й раз декларацию, да, а просто пришел и говорит, ребят, я все понял, я хочу помогать. Что нужно сделать? Говорю, вот, пожалуйста, стань действительным членом, да, прочитай декларацию, мы тебя разместим. Для, для чего? Для того, чтобы ты уже ходил и предъявлял наши документы во все структуры, да, что действительно я вот член а, Международного общественного движения, я от его имени буду... Вот, собирать данные, там еще что-то делать. Да? Вот Если человек понимает, что важен его труд, важен его вклад в это дело, в развитие и так далее, он не будет придираться к словам, он не будет там, а что, а как, а зачем, а почему я именно так должен читать. Это мелочи. Это, это делается только лишь для того, чтобы ну, волеизъявление на портале, делается только лишь для того, чтобы обеспечить вот эту вот норму естественного права, да, задекларировать себя человеком, самопровозгласить. И это работает. Самопровозгласился, все, дальше ты можешь уже делать эти действия от лица человека. Никто это не оспаривает, никто это не, не пропагандирует, да, ничего. То есть ты уже совершенно легально на законном основании уже начинаешь выполнять те или иные действия. Да? Можешь совершенно спокойно пользоваться нашей документацией, нашими а, шаблонами и так далее. Ничего там правки не вносить. У нас единая шапка разработана на все наши шаблоны. Да? Мы своим участникам поясняем, что и как и почему на наших внутренних чатах, порталах, мы все объясняем, почему мы пишем так или иначе, почему мы заявляемся именно вот таким вот образом. Вот для этого создан проект «Я человек». Да? Для, для тех активных людей, кому не неравнодушна наша земля, наша территория, кому неравнодушна вот, вся вот эта вот ситуация, да? кто хочет что-либо в мире изменить, вот эти вот активные товарищи к нам приходят, вот, и они понимают, что ну какой смысл, ну какая разница, мы же с вами не конституцию утверждаем, ну поймите вы наконец. Когда мы изменим, что-то сделаем, Конечно, будет у нас и устав, и конституция, и все как положено, и всенародное голосование, и а, открытое причем, да, и все, все будем собирать кучу поправок и все остальное, но сейчас это нужно просто для, а, да, скажем так, для дела. Вот просто для дела. Хотите участвовать, чувствуете в себе потенциал, возможности, там, намерения, пожалуйста, приходите. Конечно, мы никого никуда не заставляем, не тянем, не, не толкаем, не двигаем и так далее. Мы просто предоставляем площадку. Да. Можете также на этой площадке разместиться, прочитав декларацию, не участвовать в нашей работе, да, а ну, хотя бы от нашего имени писать, порешать свои какие-то личные проблемы. Почему нет? Тоже такое возможно. Да. Никто вам не запретит, по крайней мере, мы не заставляем каждого я не знаю, выходить там на, на митинги, мы никуда не ходим, ни на какие митинги, мы ведем информационную ну, не могу сказать войну, да, но информационную, в общем, борьбу с государственными структурами путем переписки бумажек, там, каких-то походов и так далее, да, то есть нигде мы активно свою гражданскую позицию, которой нет, не, не выражаем, не, не митингуем, в общем, не участвуем в массовых беспорядках, мы люди все порядочные, осознанные, да, и понимаем, что это ни к чему не ведет, это просто провокация. Вот, ребят, поэтому такие вот сегодня у нас насущные вопросы, которые мне хотелось бы рассказать, да, особенно для тех вновь прибывших новичков, которые не понимают, кто мы, что мы, куда мы идем. Но вот так получилось, к счастью или к сожалению, я не знаю, что мы начали свою деятельность активную с июля месяца, то есть нам-то тут всего-то ничего вот, поэтому требовать от нас сейчас каких-то результатов, покажите подтверждение, да, пожалуйста, не тратьте ни мое время, ни время моих коллег. Все, что будет, все у нас будет размещено на сайте. Вы это все увидите в скором времени. Мы сейчас очень плодотворно работаем над этим делом. Понимаете, да, что создать ресурс – это не день, ни два. Его же надо еще и наполнить, и наполнить качественной информацией. И а, структура, она тоже дорого стоит, да, чтобы каждый человек, который туда зашел, понял, о чем вообще речь, где что искать, сориентироваться. И так далее. Вот. Но ну, еще раз повторюсь, что все, что мы делаем, все, что в процессе у нас появляется, в процессе нашей деятельности, такой глобальной в отношении всех, мы все выкладываем на наш канал в Телеграме, и там есть и документы, и шаблоны документов, и различные писульки в наши органы, да и наш подход, и разъяснение, почему именно так, и никак иначе, ну и, естественно, много информации для а, образовательной деятельности, то есть чтобы люди просыпались, понимали, что творится. вот Я вас очень прошу а, не подходить слишком критично к этой информации, почему? Потому что, ну, во-первых, это мое субъективное мнение, мое субъективное видение ситуации. да Кто-то может знать чуть-чуть больше, либо с другой стороны и видит, и понимает больше и осознает по-другому. Пожалуйста, ваше право, осознавайте это по-другому. Здесь я еще раз повторюсь, да, я имею право на ошибку, я имею право думать, мысли так, исходя из той информации, которая есть у меня в наличии. Вот у меня в наличии есть такого рода информация, я ей делюсь, то есть теми аналитическими выкладками, которые я из этой информации могу самостоятельно сделать. У кого-то есть другая информация, да, с другой стороны, пожалуйста, там Будут совершенно другие выход, э, выводы, но они могут отличаться, могут соответствовать моим выводам, это уже не важно. Важно то, что каждый пытается что-то сделать и для своей страны, и для своей территории, да и для своих потомков, для наших детей, вот это более важно. Поэтому все, кто очень критично любит послушать, да, вы, под, под, под запись, да, и потом мне целую петицию написать, что вот вы вот здесь заблуждаетесь, вот здесь ошибаетесь, вот здесь вообще я с вами категорически не согласен. Ребята, ставьте это при себе, хорошо? Время все равно нас всех рассудит. Время, вот, время покажет, кто правильно был, кто неправильно, кто эффективно, кто неэффективно. Не тратьте, пожалуйста, время ни свое, ни наше, я вас очень прошу, да, потому что у нас этого времени и так нет. Вот, ну, такая вот а, ремарочка ко всему этому, да, под конец, поэтому всех вас благодарю за внимание, всех благодарю присоединившихся, всех благодарю проснувшихся, да, что вы наконец-таки с нами, вы есть, вот, либо просто пришли, послушали информацию, проснулись, уже много чего поняли для себя, вынесли, а, тоже вас всех благодарю, потому что вы все проснувшиеся делаете огромное дело, вы создаете ту самую, Критическую массу, которая в принципе необходима всем как воздух для того, чтобы в этом мире все кардинально изменилось.